Итак, четвертый фрагмент мы рассмотрим движение тела на участке bc Движение падающего камня на участке БС. Это движение представляет из себя свободное падение с заданной начальной скоростью ВБ по вертикали проходит тело расстояние H, по горизонтали оно проходит, значит, расстояние B, ну и плюс еще вот этот отрезок ДЕ. Который будет у нас чему равен? Значит, h делить на x это будет тангенс бета, значит, h деленное на тангенс. Ну или h умножить на котангенс бета. То есть, вот этот отрезок CE проходит по горизонтали тела. Вот что нам дано. Приступаем. Итак, проецируем это уравнение на две оси как как мы выбираем оси естественно здесь удобнее все выбрать оси изначально в начальной точке расположить начало стела отчета направить ось x по движению вот она ось x направить ось y соответственно вниз ось y направить вниз и вот в этом случае что мы имеем мы имеем проекцию на ось x Проекция силы на оси x равна нулю. Значит, что у нас будет? 0 равен штрих. Что мы имеем для оси y? g равняется штрих. Дифференцируя их, что мы получим? Давайте запишем. Мы получим dvx у по dt. Равно нулю. А здесь что мы получим? Вспоминаю, что g равняется mg. То есть mg равняется mvy'. Здесь мы получим, что dy по dt равняется g. Отсюда что мы получаем? Отсюда мы получаем dvx равняется 0 умножить на dt. Отсюда d y равняется g умножить на dt. Решая эти уравнения, что мы получим, интегрируем, естественно. И мы получим vx равняется с 1. Не путайте эти обозначения с обозначениями на первом участке. Мы уже рассмотрим второй участок. То есть, заново ввели систему координат и, соответственно, постоянное интегрирование. Я напомню, не надо путать вот эти, вот этот x. Вот этот x у меня. Не надо путать с обозначением x в первой части. То же самое касается, соответственно, и всех остальных величин. y и так далее. И здесь что мы получаем? В y равняется gt. Плюс c2. Используем начальные условия. Какие это начальные условия? Начальные условия для этого уравнения у нас напоминаю момент t равное 0. V равняется v0 v равняется в v, Vb. Откуда следует? Vx равняется Vb на косинус альфа. ВБ на косинус альфа. ВУ равняется ВБ на синус альфа. Подставляем сюда. Значит, у нас получается, что С1 равняется ВБ косинус альфа. А С2 равняется, соответственно, ВБ синус альфа. Откуда следует, что Скорость по оси Х у нас не меняется. Она равна проекции начальной скорости в точке B на оси Х. А скорость на по оси Y, из чего состоит из тоже проекции начальной скорости на оси Y плюс она еще увеличивается за счет действия силы тяжести. Эта проекция увеличивается. Таким образом, мы Получили уравнение скорости. Вот эти уравнения скорости мы его получили. Получили мы его в виде... Давайте запишем. В виде уравнений 1. В виде координатном виде. Дифференцируя... Интегрируя, извиняюсь, второй раз, мы получим... получим, соответственно, нужные нам уравнения движения. dx под dt равняется что fb косинус альфа. dy под dt равняется vb синус альфа плюс gt. опять разделяя переменные то есть dt переводим направо, dx оставляем слева. Здесь dy слева оставляем, dt переводим вправо, и у нас все с Т будет справа. Все слагаемые СТ будут справа. То есть получаем dx равняется VB синус альфа dt, dy равняется VB синус альфа плюс gt. Умножить на dt. Интегрируем это дело. И это дело интегрируем. И получаем, что интеграл от дифференциала переменной равен самой переменной. И здесь у нас остается vb синус альфа мы вынесли за, поскольку это постоянный за знак интегрирования. Остается опять интеграл от dt. Это будет само t плюс некоторое c3. Здесь то же самое. Y равняется. Интеграл суммы равен сумме интегралов. Опять VB синус альфа выносим за скобку. T плюс. Здесь G выносим за скобку G. TDT это T квадрат пополам. Плюс C4. Замечательно. И мы опять используем что? Начальные условия. Начальные условия какие? Что в момент T равное нулю. У нас значит, что и радиус вектор равен нулю, поскольку мы расположили начало системы координат вот в начальной точке b. Ну и скорость v0 у нас равна vb. Мы это уже использовали уравнение скорости. Откуда следует, значит, что у нас следует? Здесь подставляем t равное нулю, x равное нулю, получаем c3 равно нулю. Здесь получаем y равное нулю, t нулю подставляем c4 тоже равняется нулю. Таким образом, уравнение движения следующее. x от t у нас чему равно? vb синус альфа t. Извиняюсь, я здесь синус альфа забыл. И y от t равняется что? vb почему у меня в обоих местах синус появился? Извините, извините. Это у меня косинус, это у меня косинус, это у меня косинус, у меня косинус альфа а здесь Vb синус альфа Т плюс Gt квадрат пополам. Вот это наше уравнение движения для второго участка. Все. Мы проинтегрировали дифференциальное уравнение движения. То есть второй закон Ньютона мы проинтегрировали и получили уравнение скорости в координатном виде. И вот уравнение проекции радиус вектора на оси системы координат тоже в координатном виде. Теперь, что же нам нужно определить? Напомню, что для второго момента мы не знаем ни времени падения, ни длины вот этого горизонтального участка пути. Зато мы знаем высоту падения h. То есть, если мы подставим например сюда h, вот как мы ее определяем смотрите это нам известная величина значит в этом уровне у нас остается только одна неизвестная величина то есть подставляя значит ну то есть следующее решение у нас выглядит так первое подставим в уравнение для координаты x подставим что h откуда определим найдем время падения. Определив время падения, мы, в принципе, можем подставить во второе уравнение y. И что сделать? Соответственно, мы можем определить y. То есть, подставляя это падение, мы можем определить y. И вычитая y, напоминаю, это длина фактически, что c, c, e, это и есть мое y. Вычитая отсюда h тангенс бета, мы получим как раз ширину полки. Далее, для скорости С подставляем сюда. У нас тоже есть что? Т-падение мы уже определили. И в в y мы можем определить скорость точки С. То есть, вторым шагом мы что делаем? Подставим. В уравнение y от T, y от T, значение т падения откуда находим ширину полки б и далее третье, подставляя т падения в один мы найдем Vx в точке С и Vy в точке С. Точнее, Vcx. Красивее будет, конечно, Vcx и Vcy. То есть, мы определим, ответим на вопрос задачи. Но можем еще, конечно, и найти просто модуль. Vc равняется корень из Vcx квадрат плюс Vcy квадрат. Ну и тогда, соответственно, угол падения. Некий фи, который будет, соответственно, равен там... Арктангенс VCX на VC Y. Либо так, повторяю, ответить, потому что найти VC можно ответить вот так, найти координаты, либо найти модули угол падения. Вот, пожалуй, то, что нам осталось, чтобы решить задачку.